Наталья Подольская, вот напишите в чате, что вы думаете об этой певице. Вот для меня это ну, певица с действительно каким-то уникальным, необычным тембром голоса, но без репертуара. И вот сначала она пела такие более лиричные песни, мне кажется, ей это даже больше шло. Сейчас она пытается как бы быть на волне, на моде, в трендах, но не очень хорошо это получается. Танцевальные песни, ну вот честно, я считаю, что Наталье Подольской не идут. Мое мнение. Мы выбираем лучшую певицу недели, не забывайте. Ага, тут он Валерий Кипелов добавили. Но он у нас не певица, он у нас певец, но тем не менее, да, как говорится, пускай будет. Кипелов лучший, это однозначно. Я вообще не против и с вами согласна. Так, давайте идем дальше. Значит, по Наталье Подольской. Ну вот для меня, конечно, это какая-то вот грусть, тоска и печаль, что в принципе с необычным тембром голоса человек ну, за счет отсутствия репертуара немножечко как-то, ну вот, не знаю, не нашел, может быть, себя. Да, не нашел себя. И я вам больше скажу: я вот лично знакома с ее первым продюсером, который ее, в общем-то, в Беларуси нашел на каком-то вокальном конкурсе да, заметил Игорь Каминский начал ее продвигать, вот привез ее на фабрику. И, ну, так если коротко, да, они состояли в любовных отношениях, да, он был гораздо старше ее, но даже не в этом дело. И после фабрики, в общем, получилось так, что Наталья его оставила, ушла работать с дробышем. Ну и потом в ее жизни случился Владимир Красняков и так далее. Много было нюансов. Ну вот, к сожалению, Игорь Каминский не смог этого нормально пережить. И периодически он... Ну, как бы прикладывается, сами знаете, к чему люди прикладываются. И именно почему-то в такие моменты, среди ночи, мне поступают от него звонки на телефон. Вот, ну, бывает такое, да. Я, как правило, сплю, у меня все выключено, но иногда все-таки попадал на меня, попадала на меня, вот. но вот так вот бывает, вот так случается, хотя вот во времена, когда она была именно с Каминским, вот эта песня шикарная. Времени нет, и там и голос раскрывается, и вот какие-то моменты. Но что говорил Каминский про нее? Что вот она поет, да, технично все она споет, но как-то не хватает а, души какой-то, да, в ее исполнении. Вот а, эмоций не хватает. И я с ним здесь абсолютно согласна, может быть, поэтому и вот как-то, ну, не получилось такой прям дикой популярности, бешеный взрыва какого-то, да, допустим, как с той же Зиверт. Ну вот одна из песенок, давайте послушаем "Плач" песня одна из новинок, сейчас потише сделаю, а то пишут, что И, кстати, есть пример она, по-моему, в этой песне да, вот забыла слова Здесь все по классике, вокальный нос, микс. При этом, ну вот песня, знаете, одна из многих. Да, такой попсовенький, хитовенький мотивчик, простой. Ну вот подольская, мне кажется, просто растворяется, растворяется в этом материале, точнее его каком-то отсутствии. Ну и конечно, да, успех песни нужно, чтобы было слово Инстаграм. Видите, мой профиль в Инстаграме кто-то там у нее листает. Кстати, Наталья Подольская прямо на днях родила второго ребенка, мальчика, назвали Ваней они его. Но смотрите, вот ничего нового для меня вот Подольская, она, знаете. И вроде и не там, где вот эта вся пенсия нашей эстрады, да, ну и не среди молодежи. Вот она где-то болтается посередине, да. И как бы вот, даже если с Юлианой Карауловой сравнить, она все-таки как-то к молодежи, да, мы бы ее отнесли, Зиверт, к молодежи. Но, допустим, славу, певицу, да, она вот тут тоже где-то, наверное, болтается, но все равно она больше куда-то туда вот к тому эшелону звезд наших, да, вот куда-то ее туда больше бы мы отнесли, вот к Валерии, да, вот к этим, а Подольская, она как будто вот и не там, и не тут. Но она пытается туда вот куда-то уйти к молодежи. Но на мой взгляд ей как-то крайне не идет. Что вы по этому поводу думаете? Напишите в комментариях. Ну и вот тоже Феникс. Ой, сейчас этот будет Зиверт. Вот Феникс тоже она все в Инстаграме постила, постила эту песню, ну, совершенно обычную. ну и обратите внимание что конечно же здесь она поет живую. вот евгений пишет мы таких не знаем но вот, вот даже так даже так Пишите того разбирать в комментариях, ребят. Ну, здесь опять-таки идет сочетание вокального носа и микста. Все. То есть, ну, больше ничего здесь особенного такого.